Смысл кредитного скоринга состоит в том, что каждому клиенту присваивается свойственно только для него значение кредитного риска. Этот показатель сравнивается с пороговым значением, которое определяется скоринговой системой Это позволяет банку принять решение о выдаче суды путем деления клиентов на две группы Тем, кому можно выдать суду и тем, кому предоставление займа просто противопоказано Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с неплатежеспособностью клиента или наоборот, его возможностью погасить суду Это определяется для конкретного возраста опыта работы, профессии клиента. Но в этом заключается и дискриминационный характер скоринга. Ведь если человек формально принадлежит к некредиспособной группе, то банк, скорее всего, суд ему просто не выдаст. Для каждого для кредитов есть своя модель расчета скоринговой системы. Эта информация является внутренними данными банка, ведь ее общедоступность вызовет увеличение риска мошеннических операций. Этот показатель сравнивается с пороговым значением, которое устанавливается банком согласно скоринговой модели. По сути, это точка безубыточности. Соответственно, если значение скоринга конкретного клиента выше этого порога, то он получит суду. И наоборот, решение выдачи суда основываются на анализе кредитоспособности клиента. Эта оценка состоит из трех частей. Кредитные правила, оценка платежеспособности клиента и кредитные скорости. На сегодняшний день опыт работы многих скоринговых систем показывает, что риск отсеивания хороших клиентов по результатам скоринговой модели очень низкий. Кроме того, каждый год такие системы улучшаются и модернизируются, поэтому доверие к ним растет. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать из нашей статьи, ссылка на которую находится под видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.